Всем привет! Аквамен. Аквамен – домашнее задание к фильму. Он такой семейный, его можно семьей смотреть. Домашнее задание к фильму. Отгадайте, кто здесь участник, без которого очень редко входятся фильмы. Очень редко. Какой участник, какого я имею в виду. Кто здесь сын, он, он же наследник. Он же наследник. Кто не смотрел фильм, если думаете, что посмотреть вместе с ребенком, вполне такой фильм. Правда, два с половиной часа можно расколоть. Но в целом это для детей и подростков. Тут такая девочка с красными волосами. Тут такой грубый воин с трезубцем. У нее, На его не изначально 5 зубьев. Потом три число 5 постоянно идет. Пять шлюпок приплывает приплывает пять посланников, пять, пять зубьев на, горбу, на гарпуне, которая досталась от матери царицы Атлантиды. Пять еще где-то было пять. Там в течение всего фильма пять и три. Ой, похоже на ключи, да. 5 и 3. Три было в начале. В подводной лодке, смотрите, там подлодка на русском языке написано название и число 3. И домашнее задание определить, кто есть кто в этом фильме, потому что я могу ошибиться. Я свою версию выдам где-то через неделю. Кто смотрит канал давно, тот уже определит. Интересная история Аквамена. У него э, его мама царица Атлантиды, которая в конфликте с остальной властью. Ее не свергают. У него есть брат, и они с братом борются за трон. Золотая символика обязательно. Что меня удивило? Тут еще есть символы. Золотая символика обязательно, но здесь еще и изумрудная. Изумрудная. И кулон изумрудный. Ядра чистый изумруд. Слуги белку стерегут. Этот кулон с изумрудом. И здесь ключ. Из-за чего я хотела снять обязательно из-за ключа. В пятом элементе было пять ключей. Не прогружают что-то дальше. 5 ключей и я решила что это ключи от пяти порталов но была другая версия другая не моя про сосную и шишку про масло ойл и вот прямо подряд фильмы идут знаете есть много очень версий они могут складываться в пазл Могут очень логично все звучать, но кто его знает. Пока эти версии не прорастают в большее, пока они не прорастают в очевидное, как 9.1.1. До тех пор они лежат на полке. Вот по поводу «Шишки подземелий» так уже вышло. Я раньше не обращала внимания. Сейчас три фильма подряд. Эээ, «История Персии. Битва Титанов, там две части, и подземелье создал Гермес. Эти подземелья – это лабиринты, которые перемещаются, создают еще более сложные лабиринты. В общем, механическое подземелье здесь, и здесь запросто не, не войти. Там механизм, который должен был открыть именно Гермес. То есть, замечаем, должен быть механизм, это не магия, это не там поколдовать, это не просто войти. В ямку нет. Это механизм, в который должен был запустить именно Гермес. То есть тема ключа. Дальше. Тут и Гермес, Зевс и, и Аид погибают. И Кронос погибает. Сейчас о другом. Дальше. Uncharted на картах не значится. Тоже тема ключей. Приклю... Приключенческий фильм. Здесь были летающие корабли. Вот, летающие буквально корабли сделали весело. Они здесь на вертолетах. Здесь тоже механическое подземелье и ключи для входа туда. И здесь показывали. Здесь показывали герб, герб э, к, который содержал сосну. То есть мне не очень нравилась эта теория, потому что версия порталов это космично, это волшебная, ну, чисто мне лично. Но нахожу, значит, есть. И вот третий фильм. Они идут по пустыне. Замечаем, по пустыне. Под, под пустыне что-то сокрыто. Кстати, в пустынях Африки нашли челноки водоплавающие котерки их закопали обратно и решили не трогать. Загадки только начинаются называется музейная вещь посреди пустыни челноки почему-то закопали лодочки обратно и они попадают в подземелье, которые очень похожи на то, что в фильме «Uncharted» «Механическое подземелье», они попадают. Но мало того, дальше они гуляют по улицам, по улицам. девушка с красными волосами показывает, а ей вот, ребенок дает раскраску. На раскраске обложка пеноки она показывает. Они попадали, кстати, в черево кита, Ох уж этот символ опять, именно кит, именно побывать внутри кита. Я помню, у нас в детстве был комикс, как путешественники попали внутрь кита. Она показывает и спрашивает, что серьезно книга про, про Пиноккио, из-за этого мы попали в очерево кита и рискнули так. Пиноккио и подземелье. Очень весело, это просто так гротескно, что это ну, забавно. <с> Детям и подросткам понравится первый смысловой ряд. Мои смысловые ряды. Тут, знаете, как каждый клип по кадру. Такие фильмы надо вообще наизусть смотреть по несколько раз. Каждый знак, каждый знак что-то значит. И здесь, как и в... В битве Титанов три символа. Про молнию Зевса, про вилы Аида, рога, рога на, на палке, и про э, тризубец Посейдона. Что я хочу сказать? Тема богов. Вот все, когда изучают что-то, изучают, все пытаются подводить под, э, такое, под научные формулировки. И никто не рассматривает богов серьезно. Их ассоциируют с какими-то расами, да. Но их никто никогда не рассматривает серьезно, как отдельных, реально э, существующих игроков. А у нас вот тысячи лет условно. Ладно, давайте тысячу лет брать, проверяем В конце концов, голливудский синематограф и, и советский, и советские тоже. Там все никак руки не дойдут, 12 стульев разобрать. Боги, они везде, их истории, их отношения, они везде. Почему тема богов, среди прочего, самая такая запретная? Запретная. Нам ее показывают везде, но в виде сказки. Почему везде показывают, но нигде нельзя говорить? Может быть, может быть, это именно та Тема, которая отличает профаноида от знающего, или переведем на другой язык, на другую терминологию, которая отличает плебея от элиты. Как вы думаете? Итак, кто смотрел или кто будет смотреть? Кто здесь Гор? Я предупреждаю, что тот, кого я подозреваю в том, что это тот персонаж, он здесь на картинках отсутствует. Кто здесь Гор? И как шла история? Кстати, Аквамена 22, 22 года, кажется, обещают выпустить. Была новость. Ну, посмотрим. Здесь тоже этот символ, только он вниз идет. Полудуга такая здесь вверх. В общем, сейчас я скажу то, что буду повторять еще много раз. Существует очень много версий Атлантиды, может быть 10, может больше, может быть разные из них верны одновременно, но та Атлантида, про которую постоянно снимает Голливуд, и не только Голливуд, она вот тут, в этих участниках опять-таки в Пацифике по фильму детальный анализ и битву титанов то же самое это наша история это то что не видят ченнелинги я вам говорю что пространство интуиции может быть взломано как компьютер а те кого так показывают эпично это могут быть реальные игроки сидящие за компьютерами это могут быть программисты нашей истории программисты может быть, они даже похожи на, на обычных людей, программистов, которые сидят, у них чашка чая там стоит, остывает, они ждут пятницы и сочиняют как еще. Может быть так, может быть не так. Есть разные версии космоса, я считаю, что космос существует. Потому что эта история шла по созвездиям. Пишите мысли, ставьте лайк. До новых встреч!